теперь давайте вскроем ее и посмотрим что же у нас есть внутри нас встречает вот такой вот прекрасный телефончик еще сегодня хочу предложить вашему вниманию канал крутой гаджет на канале вы найдете распаковки посылок обзоры гаджетов игры крутые софты установка игр с кэшем и прошивки подписывайтесь на канал я уже подписался советую вам Всем салют дорогие друзья, с вами канал Китай стал ближе и сегодня у нас на распаковочке телефончик сегодня у нас на распаковочке телефончик и этот телефончик Blackview A8 Max телефон дошел довольно таки быстро, дошел за три недели, думал не успеет до нового года, но успел, сегодня 30 хотя видео выйдет после нового года, но поздравляю вас с новым годом с наступающим рождеством и вот, давайте посмотрим, как дошел, как что, попросил упаковать дополнительно, но похоже, что продавец просто положил в конверт и все. Значит так, посылка отслеживалась, дошло за две с половиной недели, почти за три. Значит, на 18 долларов. Оценена 18 долларов, ну, занижена, естественно, цена, чтобы не платить таможенную пошлину написано что mp3 плеер шифруются китайцы а может быть и правда прислали плеер ну сейчас мы все узнаем значит вес 454 грамма оценен на 18 долларов коробочка упакована вот такой вот конвертик пакетик ну что же вскрываем как бы нам скрыть это все вот так вот все в пакете больше ничего нету обвернуто только Пупырку, и то пупырка такая уже бушная. То есть не пощелкаешь нервы, не поуспокаиваешь. Внешний вид коробочки. Коробочка не помятая, дошло идеально. Заказчик будет доволен. Этот телефон я брал на себе, это у меня заказали. Значит, на коробочке, если вы видите, есть вот такие серебристые линии: надпись Blackview. Здесь голограммки, модель а 8 Max, и вроде все, здесь кратенько описание на нескольких языках, даже есть русский. И все, здесь внизу еще кратенько есть о системных требованиях, значит Android, экран 5.5, 5, 720 на 1280 HD, Dual Core, GPS, а gps 5-мегапиксельная, 8-мегапиксельная, 2 гигабайта на 16 гигабайт. Ну, это все у нас далее. Теперь давайте вскроем ее и посмотрим, что же у нас есть внутри. Нас встречает вот такой вот прекрасный телефончик. Вынимаем его, откладываем в сторону, идем дальше. Дальше, дальше вот такой вот конвертик давайте откроем посмотрим что там есть здесь есть инструкция инструкция на английском и даже есть на русском я в шоке друзья есть инструкция на русском языке молодцы производители Blackview, молодцы инструкцию тоже убираем в коробочку смотрим что еще есть защитная пленочка не стекло причем а пленочка есть силиконовый бамперок подарочек положенный. Силикон, мягенький, силикон. Убираем конвертик, смотрим, что идет дальше у нас. Зарядка. Интересно, фирменная или нет. Был у меня один блоки, но не помню я уже, фирменная там зарядочка или не фирменная. Зарядочка. По-моему, с переходничком. Или без переходничка. Вот такая зарядка. Оригинал Blackview, наклеена голограмма и лейблик. Зарядка фирменная. Также идут наушнички Blackview. С надписью. Как положено, то есть фирменные наушники. Здесь мне нравится. Чем вот нравится Blackview, у них все идет фирменно. И идут еще наушники. Да. Наушники с микрофончиком. Убираем это в сторону. Что еще есть? Всё, больше ничего нету значит по коробке мы закончили давайте теперь пробежимся по самому телефончику отрываем пленочку отрываем пленочку и что мы видим что наклеено уже стекло защитное. до да, защитное стекло наклеена я не уверен что это стекло по моему это пленка да, по-моему, это пленка, наклеена пленка, это не стекло, наклеена пленка, причем наклеили, видите, с двумя пузырьками. Но я думаю, ничего страшного, давайте посмотрим по внешнему виду. Значит, что нас встречает с торца? Значит, Прорезь под наушник, прорези под датчики и прорези под камеру. Снизу у нас три сенсорные кнопочки. И стекло 2,5D, округленькое стеклышко имеется. Что у нас? С левой стороны нету ничего. С правой стороны у нас кнопка включения-выключения и кулиса громкости. Снизу у нас отверстие разговорного микрофона. Сзади отверстие под динамик. И на задней крышке еще присутствует камера и светодиодная вспышка. Сверху у нас два разъемчика, это у нас microUSB и под под наушники. Ну что же, давайте попробуем включить, а для этого, я думаю, надо открыть, поскольку наверняка заклеенная батарейка. Давайте откроем с вами и посмотрим. Пока открываю, еще хочу рассказать, что он в трех цветах бывает. Это вот... Шампанское золото, белый жемчуг и серая звездная пыль. Вот это вот он, шампанское золото, как я понял, золотистый. Что у нас здесь? Здесь у нас 3000 аккумулятор на 3000 мА. Ну, довольно-таки неплохо для такого телефона, должно хватать, я думаю, на сутки хватит. Два разъема под микросим-карты и один разъем под CD-карту. Больше здесь ничего нету Все, на винтиках Очень-очень-очень много винтиков Так что, я думаю, не должно ничего люфтить Закрываем Закрываем крышечку Также много защелок Также много защелок Вроде никаких люфтов Никаких скрипов нету Чтобы вот прямо так явно что-то скрипело Ну что ж Давайте, пока он включается, кратко расскажу вам о характеристиках. Процессор стоит 4-ядерный, Mediatek MT6737, 1,3 ГГц. Графический ускоритель Mali-T720, операционная система Android 6.0.1. Оперативной памяти в этом аппарате у нас представлено 2 ГБ и встроенной памяти 16 ГБ. Поддерживаются карты microSD до 64 ГБ гигабайт загружается довольно таки долго ну что ж тогда продолжим вставляются микросим карты две штуки беспроводной интерфейс wi-fi bluetooth навигация gps камера основная 8 мегапиксельная автофокус и вспышка фронтальная 5 мегапикселей с автофокусом имеются датчики освещения датчики движения и акселерометр ну, в принципе, и все. Еще можно маленько рассказать о габаритах. Телефон в руке так довольно-таки солидный. Габариты его составляют 154 мм на 78 мм. И толщина 8,9 мм. Выглядит довольно-таки стильно. Задняя панель, пластиковая крышка. Пластик такой, я бы не сказал, что гладкий. Он такой шершавенький. Пластик шершавенький, так что из руки не выскочит. Но как-то непривычно то ли я отвык сейчас пока нахожусь без своего кубота продал сейчас мне идет хиоми так что ждем хиоми и будем уже смотреть обозревать обозревать хиоми. 37 процентов заряда батареи давайте найдем язык мультиязычный очень очень очень много языков разных много очень языков, подойдет для многих пользователей. Кстати, при покупке этого телефона вы можете себе сэкономить 8% кэшбэка. Регистрируйтесь в Литишоп и получайте кэшбэк со всех покупок. Более 600 магазинов. Заходите в описание под видео, там будет ссылочка на Литишоп. Ну а теперь давайте посмотрим, что здесь есть. Стандартные Google сервисы присутствуют. Единственное, вот не люблю, что в том телефоне, что в этом телефоне, когда все иконки, все иконки на рабочих столах. Вот это вот я прямо не могу. Не нравится мне такое. Не знаю почему, но не нравится. Давайте попробуем камеру. Что у нас снимает камера? У меня здесь есть вот такая вот елочка, которая не попадает в экран у меня. Давайте сфотографируем елочку. И посмотрим что у нас получится почему то я заметил без вспышки при нормальном освещении все камеры фотографируют нормально вот получаются хорошие фотографии довольно таки более подробный обзор не знаю удастся мне снять или не удастся поскольку телефон уйдет заказчику но смотрите вот увеличиваю по максималке качество фотографии давайте увеличим шарик очень хорошее увеличение камера хорошая пускай и пускай 8 мегапиксельная, но довольно таки достойная камера что еще хотел рассказать по экрану углы обзора очень хорошие то есть нигде ничего не смазывается все отлично видно хорошо экран суперский мне нравится Экран довольно-таки яркий. Давайте послушаем, может быть, есть какая-то музыка в рингтонах. Громко. Довольно-таки хорошо играет. Довольно-таки хорошо играет. Я думаю, достойный аппаратик, тем более за свою цену. Цена у него вообще смешная. Можете перейти под описанием под видео, и там будет цена на этот телефон. Не смогу я его проверить на Antutu, поскольку человек уже практически за порогом, бежит, ждал, хочет получить перед Новым Годом. Ну что ж, попрошу его, он сделает, обязательно проверит, и даст мне видео, а я уже расскажу вам. Вот такой вот сегодня был телефончик на обзоре. Довольно-таки богатая комплектация. Еще раз напомню, что было в комплектации. Мы получили чехол, получили пленку, получили наушники зарядку. И плюс вот такой вот 5,5 дюймов телефон. Ссылочка на этот телефон, ссылочка на литишевок, где вы сможете сэкономить 8%. Плюс мало того, что он дешевый, так еще можно и 8% сэкономить. Вот, переходите по ссылке, смотрите, узнавайте больше об этом телефоне. Ну, а с вами я на сегодня прощаюсь. С вами был Владимир, канал Китай стал ближе. Всем удачного Рождества, увидимся.